Начинается! Чего? Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты б с какой выбрал? Да, где пил? Бесплатно. Какой вы искренний человек, как пожарный. А вот, начинается! Нет, нет, я не настаиваю. Прощай, от тебя, брат Немцы, и борт беда немцы. Он подавился. Дядя Федя съел медведя. А ч ты мне все время выкаешь-то? Простите, плохое воспитание. Вот, начинается. Олехов Гербико Силаб есть сложный пятистопный мир, состоящий из четырех корей и одного тактиля, занимающего второе место. Логичная метрика требовала Фолеховом Генде Коссиладе большой постоянной цезуры после Арсеса Третьей ты мне еще ничего начни делать. Логика у тебя готова доказать. Фашистская! Ну прощай, тебя, брат, немцы, и портит беда, немцы. Ну вот, начинается. Чего? Молодой, свежий, задорный, нужный, растет мужчина. Это хэппи энд.